Глава 2: Между небом и землей. Так получилось, что вместо с нетерпением ждущих меня пациентов для лечения, у меня оказалось всего несколько, которые готовы были платить, и то только маленькие суммы, которых едва хватало нам со Светланой только на питание. В Америке никого не интересовало то, что я сделал и чего добился в СССР. Все, что было из СССР, в Америке не рассматривалось как доказательство. Одной из причин этому было то, что все документы были на русском языке, читать на котором по понятным причинам подавляющее большинство американцев не умели. Да и в принципе американцы верили только своей медицине, а у меня еще не было доказательств своих возможностей по лечению, подтвержденных американскими врачами. Пример Веры Ивановны Арбелян для всех тех, кто с ней не был знаком, не имел никакого значения а те, для кого он имел значение, разбежались, как только я спросил об оплате. Так что волей-неволей пришлось начинать с нуля. Поэтому, несмотря на сложности проблем со здоровьем у людей, с которыми мне пришлось работать, я решил брать оплату за свою работу за каждый сеанс и небольшую сумму, чтобы не отпугнуть людей большими цифрами. Ведь сначала мне нужно было доказать американцам, что я действительно могу решать разные проблемы со здоровьем и что это реально и действительно происходит, а не на словах, как это очень часто бывает у большинства людей, называющих себя целителями. В Америке хиллеров местного разлива ничуть не меньше, чем в СССР, которые занимались в принципе психотерапией в лучшем случае, а не целительством, собирая со своей клиентуры привычные для среднестатистического американского обывателя деньги за свои услуги. Большинство из этих методик представляли собой методы медитации, или в лучшем случае накачку клиента жизненной силой и даже не всегда самого целителя. Человек, получив дозу энергии во время такого сеанса, чувствует себя некоторое время лучше, чего, собственно говоря, и добивается в кавычках целитель. Клиент доволен, чего еще надо. А то, что это не лечение и проблема или проблемы никуда не делись, это не столь важно. Важно, чтобы человек почувствовал себя лучше, а как этот эффект был достигнут, под воздействием психотерапии или в результате временной накачки жизненной силой, без олатывания дыр, не волнуют ни целителя, ни по большому счету самого пациента, как бы это парадоксально и не звучало бы с первого взгляда. И причина этому даже не только в желании создать иллюзию улучшения у целителей с одной стороны и непроходимой глупости и доверчивости обывателя с другой стороны, а в том, что современная медицина и стоящие за ней силы и тем и другим вбили в голову, особенно больным людям, что выздоровление в принципе невозможно. А возможно только временное улучшение, ремиссия, после чего будет еще хуже. Оцелители а без знания, без понимания природы происходящего, без понимания причин следственных связей, а самое главное – без понимания того, что такое жизнь, живая материя, живое существо в полном объеме – не в состоянии избавить человека от болезней, даже при наличии самого сильного и искреннего желания помочь людям. А к знаниям еще необходимы соответствующие свойства и качества, необходим соответствующий потенциал, для того чтобы понимание происходящего стало реальностью, привело к выздоровлению человека, а не к переходу организма в фазу хронического заболевания. Именно эту мысль навязывает всем современная медицина. Современная медицина в лучшем случае пытается бороться с последствиями причин болезней, а не с первопричинами. Это равносильно тому, что из судна, у которого ниже ватерлинии пробоина, только откачивать помпой поступающую через пробоину воду, ничего не делая с самой пробоиной. До тех пор, пока помпа способна откачивать всю поступающую через пробоину воду, судно будет держаться на поверхности. Но стоит только помпе сломаться или прекратить по тем или иным причинам работать, как корабль начнет погружаться под воду. Методы современной медицины очень похожи на ситуацию с пробоиной судна, только у современной медицины ситуация даже хуже, чем у судна с пробоиной. У медицины помпы являются разные медикаменты, сильно действующие химические препараты, подавляющее большинство из которых являются сильными ядами. И поэтому, в отличие от водяной помпы, медицинская помпа не просто откачивает воду из пробоины организма человека но и производит новые повреждения, новые пробоины в организме человека, которые порой еще более опасны, чем те из-за которых и применяли эти медицинские помпы медикаменты. Так что очень часто, не имея даже возможности определить первопричину заболевания, современная медицина своими средствами создает при своей героической борьбе с болезнью еще больше проблем для решения которых применяются уже другие помпы медикаменты, которые имеют уже свои побочные эффекты и так далее. И что самое страшное в этой ситуации, так это то, что современной медицине и фармакологической индустрии очень даже выгодно, чтобы человек никогда не выздоровел, и именно такая ситуация является пределом их мечтаний. Так что в январе месяце 1992 года мы с женой оказались в подвешенном состоянии, как говорится, между небом и землей. Те небольшие суммы наличных, которые мне все-таки платили, мы расходовали очень экономно, ведь мои платные пациенты посещали меня не каждый день, и в самом начале их у меня было всего двое, и только в конце января появились еще двое пациентов, которые платили через офис мистера Харрисона, и оплату можно было получить не ранее, чем через месяц. Да еще ко всему прочему, из заработанной мною суммы после отчисления всех налогов он забирал четверть суммы за оказанные в кавычках услуги. В силу этого приходилось экономить на всем, включая еду. Мы раз в несколько дней ездили в продуктовые магазины или с Джорджем или Маршей и закупали продукты, из которых готовили себе еду на несколько дней. В США куриное мясо было самым дешевым, а самым дорогим – говядина, лучшие части которой стоили от 18 до 25 долларов за паунд – 435 грамм. В принципе, ни я, ни Светлана никогда не были большими любителями этого сорта мяса, и то, что куриное мясо было самым дешевым, было для нас очень даже кстати – и в первую очередь из-за того, что мы оба очень любили курятину. Поначалу мы бросились покупать разные колбасы и сосиски. Всего этого было полно на полках магазинов, выглядело все очень красиво и аппетитно. Но когда мы эту в кавычках красоту пробовали съесть, желание кушать это второй раз у нас пропадало. Мы поначалу пробовали найти что-то съедобное среди всего этого многообразия, но не имели в этом успеха. Поэтому довольно быстро мы перешли на самообслуживание, покупали продукты сырыми и сами из них готовили что-нибудь съедобное. Но то, что мы готовили в доме Джорджа, очень пришлось по вкусу его детям. Они были удивлены тем, какую вкусную еду можно приготовить из привычных для них продуктов. И нередко бывали ситуации, когда мы со Светланой возвращались в дом Джорджа вечером и надеялись поужинать приготовленными с прошлого вечера нашими любимыми куриными ножками – но обнаруживали к своему огорчению, что наши куриные ножки уже убежали прямиком в желудке детей. Дети есть дети, но убежавшие куриные ножки были нашим ужином и обедом одновременно, так что нам волей-неволей приходилось устраивать разгрузочные дни. А утром у нас по бюджету полагалось по 10 долларов на каждого, и мы тратили эти бешеные деньги кто как хотел. Диапазон возможностей этих 10 долларов был весьма большой, для примера средних размеров кока-кола стоило около 5 долларов. На оставшиеся богатства можно было купить френч фрайс, а если по-русски жареную картошку в пакетике весьма скромных размеров. Иногда я покупал свой любимый консервированный зеленый горошек или кукурузу, а Светлана очень любила бананы и их довольно часто покупала. В то время ее девизом было «Ешьте бананы, где вы видели толстую обезьяну». Конечно, при этом она покупала 2-3 банана, и никакого обжорства бананами ни не было, но этот девиз был очень смешной, и я часто над ним подтрунивал. Таким образом, я был занят в офисе не более 2-3 часов в день, но мы не спешили возвращаться в дом к Джорджу, и этому было несколько причин. Поначалу нам было все вновь и интересно, и мы со Светланой осваивали центр Сан-Франциско, или как его называют в Америке, даунтаун, или по-другому торговый и деловой центр города. Меня в первую очередь интересовала электроника, машина и антиквариат. Светлану интересовало антиквариат, машины и все остальное, что вполне естественно для женщины. И при этом мы были в качестве наблюдателей, все пробовали и оценивали глазами. В этой ситуации особенно неприятно было то, что стоило нам, как и всем остальным, только войти в тот или иной магазин, как тут же появлялся продавец и в кавычках вежливо начинал предлагать свою помощь. Я написал вежливо в кавычках по одной простой причине. Нас от такой вежливости просто тошнило, и мы старались поскорей покинуть магазин. Ситуация станет многим понятна, если привести анекдот. Должен ли джентльмен настаивать на том, чтобы дама вышла на этой остановке, воспользовавшись его помощью, если ей нужно выходить на следующей? Думаю, многим все стало понятно. Это когда ты заходишь в магазин просто посмотреть, что в нем есть? и не имеешь денег или желания что-нибудь купить, но тебе тут же навязывают товар, который тебе не нужен или нужен, но ты пока не в состоянии его купить. Ты отказываешься от первого за ненадобностью, от второго за невозможностью этот товар приобрести. И такая ситуация и для меня, и для Светланы была унизительной. Особенно, когда мы, не зная того, попадали в магазины для богатых, где были очень дорогие вещи, и продавцы смотрели и на нас, и на многих других с вежливой ухмылочкой. Да такой, что даже у меня, не сторонника физических действий, очень часто возникало желание хорошенько врезать кулаком по такой вежливой физиономии. Я, конечно, сдерживал себя и, как оказалось, совершенно правильно делал, так как в случае, если бы я не сдержался, то оскорбленный в лучших чувствах продавец затаскал бы меня потом по судам, даже несмотря на то, что у меня тогда ничего не было». Поэтому спасали нас большие магазины, в которых было очень много посетителей, и почти никогда продавцы не охотились за покупателями. Спасали нас большие магазины еще и потому, что очень долго вне здания находиться было очень даже неприятно. И хотя мы были одеты довольно-таки тепло, и на улице не было холодно по русским понятиям, но холодная сырость от океана через некоторое время пробирала до костей и мы, подышав некоторое время свежим воздухом, старались хоть немного отогреться внутри зданий магазинов. Причина такого странного на первый взгляд поведения была в том, что уже через пару недель нашего пребывания в доме Джорджа мы стали весьма сильно чувствовать со стороны его жены Марши все возрастающее раздражение от нашего присутствия у них. С одной стороны, причина такого раздражения вполне понятна – Чужие люди живут в доме, человек не может чувствовать себя свободно в своем же собственном доме. Но с другой стороны, я работал со всей этой семьей, с Джорджем, его женой Маршей, их двумя детьми, Верой Ивановной и целым рядом других родственников этой семьи, и мне за мою работу никто ничего не платил. У той же Марши был рак и целый букет сопутствующих заболеваний. Она была очень слабой, очень быстро уставала и очень много спала в силу указанных выше причин. У Джорджа была сильно повреждена переносица, да так, что большую часть своей жизни он не мог дышать через нос. Все попытки американской медицины решить проблему не увенчались успехом, так же как если мне не изменяет память хирургическое вмешательство. Их дети постоянно болели простудными заболеваниями и их иммунная система была очень сильно наслаблена стафилококковой инфекцией. У трехлетних детей в течение полугода через носоглотку выходил гной, порой крупными сгустками, тот самый гной, что до этого окружал спиной и головной мозг и не только угнетал функции организма, но и сказывался на их умственных способностях. Кое-что еще я выяснил при более близком знакомстве с этой семьей. До того, как Вера Ивановна Арбелян попала в мои руки со своей болезнью Бехтерева, которая во всем мире считается неизлечимой, ее муж Гарри Арбелян потратил на лечение этой болезни в медицинских учреждениях, как европейских, так и американских, порядка 300 тысяч долларов США, без каких-либо результатов. Я же ее вылечил от болезни Бехтерева раз и навсегда. До сих пор у нее не было никаких проявлений этой болезни, хотя в этом году ей исполняется 90 лет. Конечно, у нее суставы далеко не такие хорошие, как были в 30 лет, но до сих пор она ходит сама, и ничуть не хуже, а даже лучше, чем большинство американцев даже гораздо более молодых, чем она. У нее не сделали операции по замене циобедренных суставов, чего не может избежать подавляющее большинство людей старше 70 лет в тех же Соединенных Штатах. Другими словами, то, что я реально сделал для этой семьи, даже в минимальном приближении, в денежном эквиваленте, было равно стоимости нескольких таких домов, как тот, где нас принимали. Понимание всего этого делало ситуацию еще более болезненной, и именно по этой причине очень часто мы со Светланой осваивали город Сан-Франциско до тех пор, пока полностью не промерзали от сырости. Иногда уже не было сил идти, особенно если учесть, что мы еще очень плохо знали город и язык, особенно я. Единственным преимуществом было то, что дом Джорджа располагался очень близко от одной из станций Мюни. Так называлось метро в Сан-Франциско, часть которого проходила довольно глубоко под землей, в то время как другая часть по поверхности – эта станция называлась Forest Hills, лесистые холмы, и во время наших блужданий по городу было важно не удалиться от той или иной станции Мюни очень далеко, и главное правильно выйти по незнакомым улицам к тем, которые нам уже были знакомы. Практически всегда нам удавалось это без каких-либо проблем, правда несколько раз мы оказывались в результате таких блужданий в весьма беспокойных районах. В Сан-Франциско, как и в других городах Америки, приличные улицы порой соседствуют с улицами, которые не очень сильно отличаются от трущоб. Одной из таких улиц в начале 90-х в Сан-Франциско была Маркет-Стрит, улица Торговая, которая к тому же одна из самых длинных улиц города. В районе торгового и делового центра Сан-Франциско эта улица похожа больше на проспект, чем на улицу по три полосы движения в каждом направлении. Да еще посередине довольно большое расстояние с остановками для трамвая. А под землей еще и одна из основных линий Мюни. Так вот, к северу от этой улицы располагались самые дорогие магазины и фешенебельные здания с офисами разных компаний и так далее. А с другой стороны, стоило только отойти на один квартал от этой улицы к югу, как ты оказываешься в кварталах в основном с черным населением или латиноамериканским. У меня нет никакого предвзятого отношения к людям с другим цветом кожи, как могут с радостью подумать злопыхатели, которые только и ищут, к чему бы такому придраться и начать свой хай. Но к великому их сожалению, я вынужден буду всех разочаровать. Для меня не имеет значения цвет кожи человека, а имеет значение, каков сам человек. И к тому же, когда мы приехали в Америку, у меня не могло быть никакого предубеждения по одной простой причине. Я никогда ранее не сталкивался с людьми других рас. Но когда мы во время наших блужданий по городу пересекли торговую улицу и только немного отдалились от нее в южном направлении, как все резко изменилось. Вокруг стало полно мусора, все, что только можно было поломать, было поломано и оторвано. В телефонных аппаратах оторваны или разбитые трубки, везде похабные надписи. О том, что они похабные и каков их смысл мы узнали гораздо позже. Из многих узких проходов между домами с обшарпанными дверями бьет в нос сильный запах мочи. Люди вокруг одеты весьма неряшливо и грязно. У многих в глазах блеск наркоманов. Много грязного вида гостиниц. Много вызывающих одеток женщин, и большинство из этих людей имели черный цвет кожи. Когда мы попали в такой район, то некоторое время продолжали двигаться вглубь, ничего не понимая. Нам было все очень странным в этом районе и люди как-то очень странно на нас смотрели. Произведя таким образом разведку боем незнакомого района, мы вернулись обратно, не найдя ничего интересного для себя в том месте. Когда вечером мы спросили Джорджа о том, чему мы стали свидетелями, попав в этот район, то он очень удивился тому, что мы покинули тот район без каких-либо проблем для себя. Вот это нас от Светланы очень удивило. И на наше удивление он ответил, пояснив, что в ряд районов белому человеку лучше не заходить, а если попал туда случайно, нужно немедленно оттуда выбираться, потому что находиться белому человеку в таких районах просто опасно. В лучшем случае белый человек покинет такую зону с пустым кошельком и избитым, в худшем случае убитым, да так, что и трупа потом никто не найдет. Что полиция предпочитает не соваться в такие районы, особенно по ночам, а если и проникают, то довольно большими группами и с максимальной защитой. Все сказанное им очень сильно нас удивило. Я могу сказать на основе своего опыта проживания в США в течение почти 15 лет, что лично мне не приходилось ни разу видеть, чтобы чернокожего человека кто-то тронул в белых районах. Любой чернокожий, вне зависимости от того, как он одет, как он пахнет, бездомный это попрошайка или добропорядочный человек мог совершенно спокойно передвигаться в белых районах, и к нему никто даже не приставал и не занимался дискриминацией по расовому принципу. Скорее любой белый американец старался обойти чернокожего в белом районе даже тогда, когда последний вел себя вызывающе и оскорбительно. Никто не хотел быть обвиненным в дискриминации чернокожего, иначе затаскают по судам и выдают на полную катушку. Вот где бабушка Юрий в день. Так мы впервые познакомились с расовой проблемой в США, которой, как утверждают средства пропаганды США, в этой стране нет. Но она есть. Только в США на современном этапе существует расовая дискриминация белого человека, как бы это и не звучало странно, но это истинная правда. При устройстве на работу откажут белому, предпочтя чернокожего, так же как предпочтут при приеме на работу гомосексуалиста или лесбиянку, вместо человека с нормальной сексуальной ориентацией. И дело не в том, что при приеме на работу учитываются профессиональные навыки и опыт, а в том, что отказ при приеме на работу чернокожему – или представителю сексуальных меньшинств автоматически означает судебный процесс, обвинение в дискриминации по расовому или сексуальному признаку. А это может привести к потере многих миллионов долларов в пользу обиженного. И тем больше будут денежные потери, чем богаче оплашавшая компания. И при этом никого не интересует профессиональный уровень претендента на рабочее место. В этом в США полный перекос да еще такой, что можно сравнить с некоторыми перегибами советских времен с тем только отличием, что пока мало кого убивают на этой почве. Хотя и такое случается нередко, но об этом несколько позже. Один факт полного перекоса в сознании и поведении людей имеется в моем личном опыте. Через несколько месяцев нашего пребывания в США, когда мне уже удалось повернуть ситуацию, возникшую по приезду в эту страну, как-то мы со Светланой стояли в очереди за пиццей, Происходило это в самом центре Сан-Франциско на знаменитой на весь мир Пауэлл-стрит, улице Паула, по которой до сих пор ходят трамвайчики начала 20 века, который очень популярны у туристов и киношников. Почти в каждом фильме, снятом Сан-Франциско, а таких фильмов очень много, можно увидеть кадр с этим трамвайчиком на канатной тяге. Эта пиццерия находилась, а может быть находится и сейчас, очень близко к центральной площади Сан-Франциско, которая носит название Union Square. Союзная площадь, в непосредственной близости от разворотного круга знаменитого кабельного трамвайчика. Мы стояли в очереди за пиццей, которую пекли тут же, прямо на глазах. По желанию можно было заказать ту или иную пиццу с собой, купить один-два куска пиццы, как говорится, с пылу с жару и съесть сразу же. Так вот, стоим мы в очереди, Светлана передо мной, и у нее на плече висит дамская сумочка, и вот, я вижу, как чья-то черная рука... Довольно ловко проникает в ее сумочку и начинает вытаскивать деньги. В сумочке у Светланы было около двух долларов, и когда я видел, как кто-то вытаскивает эти деньги, то немедленно схватил вора за руку. Вором оказалась негритянка, которая тут же бросила деньги на пол и кинулась бежать. Я поднял деньги и передал их Светлане и спросил ее о том, все ли это деньги. Как оказалось, воровка бросила не все. Несколько сотен долларов она все-таки оставила в своей руке. Я тут же погнался за нею, быстро нагнал и схватил за руку, и тут произошло то, чего я уже никак не ожидал. Схваченная мною воровка стала кричать о том, что я расист, что у нее тоже могут быть 100 долларовые купюры, и стала звать полицию и вокруг уже стала собираться толпа. Мой английский в то время еще очень сильно хромал, причем на обе ноги. И мне было бы сложно все объяснить достаточно вразумительно, в случае, если появилась бы полиция. И еще я понял, что не смогу ничем доказать, что она украла эти деньги, и чертыхнувшись про себя, вернулся к ожидающей меня Светлане. И еще несколько слов о чернокожих американцах. Мне приходилось беседовать с несколькими представителями этой расы, которые добросовестно работали. Между прочим, очень приятные люди, и вот чем они со мной поделились. Оказывается, их свои считают предателями по одной простой причине. Они работают. То, что они работают, означает по их понятиям предательство расовых интересов. Их братья считают, что, пойдя на работу, они продались белым. Неправда ли извращенная логика? И это не единственный пример подобного рода даже из моего собственного опыта, но всему свое время. А пока вернемся к тому моменту, где я оставил свое повествование. Так мы и бродили со Светланой в основном в центральной, так называемой деловой части Сан-Франциско, по торговой набережной этого города, где было много магазинов, картинных галерей, музеев, ресторанов и разных аттракционов. Конечно, в самом начале нашего пребывания мы в большей степени были в качестве наблюдателей, но тем не менее я помню, когда мы впервые попробовали вареных крабов. На набережной в нескольких местах вареных крабов продавали прямо на улице. Я до этого ел крабов в консервированных, да и то только несколько раз в своей жизни и только чуть-чуть, потому что крабовое мясо продавалось в жестяных консервных банках, как и рыба, и в такую баночку помещалось не более 250 грамм консервированного крабового мяса. И открывали эти консервы чаще всего по большим праздникам, и были они большим дефицитом в советское время. Так что можно сказать, что я ел крабов почти условно, только почувствовал вкус крабового мяса на своих губах. Я правда очень любил крабовые палочки, имитацию крабового мяса, сделанную из рыбы, в основном из трески. Но даже из-за этой имитации приходилось стоять в больших очередях, и то если повезет неожиданно наткнуться на распродажу. И вот мы на набережной торгового порта Сан-Франциско, и прямо на улице продают вареных крабов. Их варят прямо на твоих глазах, ты выбираешь себе краба, его панцирь надбивают в нескольких местах, ты берешь еще горячее растопленное сливочное масло, садишься за столик прямо на тротуаре и с помощью специальных шипцов начинаешь добывать еще горячее крабовое мясо из-под крабовой брони и окунув нежную мякоть в масло, отправляешь в свой рот. И это очень вкусно. Стоит вареному крабу остыть и вкус уже совсем другой, несравнимый со вкусом горячего крабового мяса. Так что когда мы первый раз попробовали горячих крабов, были удивлены вкусом краба, который ничего общего не имеет со вкусом краба из консервной банки. Но не только крабы нас удивили своим вкусом. Это сейчас в магазинах России можно купить экзотические фрукты и плоды, а тогда, кроме бананов и апельсинов, ничего в магазинах не было. И то эти плоды были большим дефицитом. Один раз моя тетя с материнской стороны привезла в виде гостинца полот манго, и то мы так толком и не поняли, что это такое. В продуктовых магазинах Сан-Франциско можно было найти плоды и фрукты со всего мира, и мы совсем не имели представления о том, что они из себя представляют. В первое время мы не могли себе многого позволить, но тем не менее иногда для разведки боем покупали тот или иной плод или фрукт, и тут же проводили следственный эксперимент на самих себе. Я немного увлекся нашим гурманским опытом, но пора вернуться и к реальной ситуации в конце января 1992 года – которая была далека от того, чтобы размышлять на столь высокие темы. Единственное, что хотелось бы добавить к сказанному, так это то, что горячие крабы в Сан-Франциско очень дешевые. Моряки каждый день приходят с новым уловом крабов. И вообще, в Америке крабы никогда не были дефицитом, как это было в Советском Союзе. Так что нам, несмотря на наши финансовые ограничения, это было по карману. С каждым днем мы все сильнее и сильнее ощущали раздражение, идущее со стороны Марша, да и не только. Мы со Светланой старались находиться как можно меньше внутри их дома, да и когда вечером приходили, старались побыстрее проскочить в свою коморку и не высовываться оттуда без особой надобности. Большую часть времени до сна мы были заняты просмотром фильмов. У Джорджа в доме не было кабельного телевидения, и он нам дал маленький переносной телевизор со встроенным видеомагнитофоном и мы, взяв в видеопрокате разные фильмы, по вечерам смотрели их. Какое же раздолье фильмов для выбора? В СССР я периодически покупал видеокассеты с фильмами по фантастике, мистике, истории, но кто еще помнит те времена, знают, какого качества были эти записи, и к тому же перевод текста очень часто желал лучшего. Конечно, пока не знаешь языка, любой перевод тебе кажется достойным, но когда я позже стал понимать английский язык, то понял, до чего неточным и бедным был перевод к фильмам. Сколько красок, эмоций, смысла теряли зрители с таким переводом «человека с прищепкой на носу». В видеопрокате перед нами открылось раздолье из фильмов на любой вкус, прекрасного качества, и мы выбирали фантастические, мистические и просто приглянувшиеся нам по картинкам фильмы и просматривали, просматривали, просматривали. Но была маленькая проблема. Я ни бельмеса не понимал по-английски – а все они были на английском языке. И вначале я практически ничего не понимал из звуков, несущихся с экрана телевизора. Но мне очень хотелось понять, что же происходит на экране. Сильное желание понять суть происходящего на экране и внимательное наблюдение за происходящим постепенно делало свое дело. Многие действия на экране были понятны, многие предметы были знакомы. И поэтому, когда много раз ты слышишь название того или иного предмета или действия на чужом языке, Твой мозг начинает создавать смысловые связки с названиями этих предметов и действий на твоем родном языке. И через некоторое время возникает параллельная система, и ты неожиданно для себя начинаешь понимать чужой язык, и с каждым днем все больше и больше. В таком подвешенном состоянии прошел весь январь 1992 года. Конечно, были и радостные моменты, в основном связанные с восторгом от красот природы, окружающей Сан-Франциско. В первую очередь, меня и Светлану, потрясло величие океана. Ни мне, ни Светлане никогда ранее не приходилось видеть океан, а океан – это что-то потрясающее. Стоишь на берегу или над обрывом, а внизу волны с огромной силой ударяются о скалы и мириадами брызг разлетаются во все стороны. Ты каждой клеточкой своей души чувствуешь дыхание океана, особенно океан красив на восходе или заходе солнца. У меня как-то не получилось увидеть восход солнца из океана, и даже не потому, что я действительно не люблю очень рано вставать по утрам. Когда необходимо, я могу без каких-либо проблем встать в любое время ночи, несмотря даже на то, как поздно я лег спать. Все дело в том, что восход солнца можно наблюдать только на восточном побережье, которое омывается Атлантическим океаном. Но мне пришлось не один раз наблюдать, как наше светило опускается в Тихий океан. Изумительным местом для наблюдения захода солнца является мыс, который находится к северу от Золотого моста. Этот мыс выдается в океан и обрывается в него скалами. На нем есть площадка для наблюдения, находясь на которой чувствуешь себя как посредине океана. В заходящих лучах солнца брызги волн, разбившихся о гранитные скалы, сверкают как самоцветы всеми цветами радуги. И над всем этим сияет и сама радуга. Красота этого зрелища завораживает, теряешь ощущение времени, только шум волн, вновь и вновь набегающих на неприступные скалы, и ты забываешь о существовании цивилизации и чувствуешь себя в единстве с первозданной природой. Солнце медленно, но верно опускается в океан, солнечный диск становится все багровей и багровей, создается полное впечатление того, что солнце охлаждается, как бы тускнеет, погружаясь в океан. Возу вокруг него начинает дрожать, еще более усиливая иллюзию погружения Солнца в воды океана. Создается впечатление того, что вокруг светила начинают скипать воды моря океана. И вот уже виден только краешек. Еще несколько моментов, и Солнце полностью исчезает в пучинах океана. Зрелище неповторимое, и сколько бы раз мне не приходилось потом снова наблюдать заход Солнца в океан, я испытывал вновь и вновь погружение в сказку природы. Изумило нас посещение парка Золотые врата, особенно Светлану. Созданный на песчаной пустоши замечательный парк вмещает в себе флору практически со всего света. Растения из Африки, Австралии, Азии, Северной и Южной Америки все растут в одном месте и достаточно пройти всего сотню-другую метров, чтобы из африканских джунглей попасть в леса Амазонки. Светлане больше всего понравился японский сад. Удивительны формы растения, вокруг журчит вода. Сказочный ландшафт с водопадами, мостами, причудливыми речками и озерами, в которых плавают величественные разноцветные кои. И все это погружено в зелень сказочных форм. Единственное, чем мы не смогли насладиться, так это видом цветения японской вишни. До начала этого зрелища нам нужно было еще подождать начала цветения, а японские вишни зацветают в марте, а мы были все еще в январе 1992 года, и пока была полная неопределенность. В одно из воскресенье января нас пригласил к себе на виллу отец Джорджа, Гарри Арбелян. Мы со Светланой уже были у них в их городском доме. На свою виллу в Сономе он пригласил нас в первый и последний раз за почти 15 лет нашего пребывания в США. Да мы со Светланой об этом и не жалеем, потому что этот человек не вызывал у нас особых симпатий, и будущее полностью подтвердило правоту этого». Эта вилла или загородный дом стоит прямо на русской речке, и совсем недалеко была русская крепость – Форт-Росс. Мы, попав в Америку, оказались на русской земле, которая незаконно стала территорией Соединенных Штатов, но это уже другой сказ. Странно получилось, мы уехали из СССР и оказались на русской земле, которая была захвачена США. Странные повороты судьбы, не правда ли? И вот мы вдвоем со Светланой оказались на русской же земле, и вокруг совершенно чужой для нас мир, который нам еще только предстоит познать. Вокруг все улыбаются друг другу, если ты встретишься с кем-то взглядом, тебе практически всегда скажут «Хай! Привет!». Но мне как-то от этих улыбок не становилось веселей, хотя и было приятно видеть улыбающиеся лица, только от этого не становилось легче, и проблемы никуда не исчезали. Я никогда не был пессимистом, но и от всего этого у меня не было радости на душе. Так вот, в одно из воскресеньев второй половины января 1992 года мы оказались гостями на вилле главы семьи Арбелян. Он оказался гостеприимным хозяином, показал свою виллу, рассказал о своей судьбе, которая действительно была богата на события. Его мать оказалась ярой большевичкой и самым активным образом участвовала в установлении советской власти в Армении. Брат его матери одно время возглавлял там ВЧК, и его именем пугали маленьких детей. Короче, его родители оказались самым что ни на есть прямым образом причастны к кровавому ужасу, охватившему просторы Российской империи. После революции они составили новую элиту, их семья жила в Большом дворце Нобеля, у них были слуги и все атрибуты барской жизни, с которой они так активно боролись. Но наступил один день, когда его родители оказались арестованы, и они со старшим братом лишились привычной для них с детства жизни во дворце и оказались на улице. Все друзья и почти все родственники отвернулись не только от их родителей, но и от детей. Действительно, испытания не из легких, особенно для детей. Получается, что в этом конкретном случае палачи еще при жизни смогли на своей собственной шкуре испытать то, что они сотворили со многими другими людьми – которых они убили, ограбили, надругались над всем самым дорогим, и в бумеранг судьбы вернул им все. Отличием только служит то, что отобрали у них чужой дворец, так же, как и они отобрали его у законных владельцев. Конечно, дети невиновны в том, что творили их родители, но разве их родители не выбрасывали из собственных домов и дворцов детей, которые в них тоже жили и родились в них? И очень часто эти дети оказывались или расстрелянными вместе со своими родителями, или погибли в сибирских концлагерях или ссылках. Но так или иначе, в отличие от большинства детей, уничтоженные большевиками элиты, братьям Арбелян удалось пережить крах их так замечательно начавшейся жизни. И надо отдать им должное, этот крах не сломал их. Они оба многого добились своей жизни. Старший благодаря своему таланту, а младший благодаря своей хватке. А хватка у младшего Арбеляна оказалась самой что ни на есть железной. Во время войны он был переводчиком и, находясь при штабе генерала Власова, попал в плен. После окончания войны оказался в американской зоне оккупации. И вот он уже в Нью-Йорке, где и знакомится со своей будущей женой, которая была угнана немцами в Германию из Харькова, молодой девушкой, которая в 1942 году окончила медицинский институт. В Германии она через некоторое время оказалась в концлагере, который тоже оказался в американской зоне оккупации. И после войны она просто побоялась вернуться на родину, чтобы уже там не оказаться в концлагере. И для этого было достаточно оснований, и не потому, что она ней была какая-нибудь вина перед родиной. Оказавшись в Америке, они соединили свои судьбы и прошли вместе через многие трудности. Но благодаря хватке Гарри Арбеляна и его готовности на все им удалось выбиться в люди. Сам Гарри после того, как они перебрались в Сан-Франциско, начинал работать уборщиком в Гамсе, знаменитом в его время магазине для богатых и очень быстро прошел все ступеньки до управляющего этим магазином. Чтобы стало понятно о его хватке, достаточно привести его собственный рассказ о том, как он купил свой первый дом. У него не было денег на первый взнос за дом. Он дал свой пустой чек на 2000 долларов, что в то время было довольно-таки большой суммой. Для сравнения, зарплата многих людей была 50 долларов в неделю и это считалось очень хорошей зарплатой. Так вот, он купил дом вместе с мебелью. Параллельно он нашел покупателя на мебель за 2000 долларов, и в тот день, когда он получил от бывшего хозяина дома ключи, мебель переехала к другому владельцу. А у него на руках оказалось 2000 долларов наличными, которые он тут же положил на свой счет в банке, и когда его собственный чек обналичивался, все уже было в полном ажуре. В принципе он купил себе дом за счет купленного дома, используя то, что на обналичивание его чека потребуется 2-3 дня, а внесенная наличность на счет становится доступна немедленно после внесения. В этой ситуации он немного рисковал, если бы получивший его чек продавец пошел сразу в его банк и предъявил этот чек к оплате немедленно, но подавляющее большинство американцев так не поступает. Они все полученные ими чеки несут в свой банк, и уже их банк обеспечивает перевод денег на их счет из других банков, согласно суммам, обозначенным на этих чеках. Об этой своей операции и рассказал нам с гордостью владелец виллы, а также о том, какие большие люди побывали на этой его вилле, включая Михаила Горбачева в его бытность генеральным секретарем ЦК КПСС и президентом СССР. Короче, ни я, ни Светлана особых восторгов по этому поводу не выразили. И к тому же ни я, ни Светлана не пили алкоголь, и тем самым не поддержали хозяина виллы. По этим или иным причинам он уже больше никогда не приглашал нас в свою виллу, о чем мы ничуть не жалеем, хотя сама вилла располагается в прекрасном месте. А между всеми этими приятными для души и не очень событиями, генеральная ситуация оставалась все той же. Пациенты, которых я принимал в офисе мистера Харрисона, платили через свои страховые компании, о чем я уже упоминал ранее. И деньги можно было ожидать не ранее, чем через месяц. Ты работаешь сегодня, а оплата за сделанную работу приходит через месяц. Хотя деньги снимались после каждого сеанса. Если бы не двое пациентов, которые платили за каждый сеанс наличными, ситуация была бы весьма критической. Но хотя пациенты, платившие наличными, не появлялись у меня каждый день, это тем не менее нам позволяло хоть как-то держаться на плаву и не ронять своей чести перед кем-либо. В это не столь веселое время происходили любопытные события. Как-то в начале февраля 1992 года мы сидели на террасе дома Джорджа, и слово за слово беседа перешла на вопросы о том, как у меня появились мои столь невероятные возможности. И самое главное, в чем это проявлялось. И я начал рассказывать о том, как я долго даже не думал, что происходящее со мной является чем-то необычным, и что многие явления я даже не связывал с собой, считая, что это просто везение но когда фактов везения стало уж очень много, я вольно-невольно задумался над их случайностью, особенно когда понял, что почему-то у всех остальных подобных случайностей не наблюдается. Как-то так получилось, что я рассказал о случаях, когда по моему желанию, даже на уровне подсознания, происходили разные чудеса с погодой, когда рассеивался туман, только на короткое время, чтобы я мог улететь, куда мне было нужно, когда прекращался или начинался дождь по тем же причинам. И во время этого моего рассказа Джордж вдруг заявляет, что было бы неплохо, если бы я в данном случае на уровне сознания сделал бы хотя бы небольшой дождик в Калифорнии и Сан-Франциско в частности. Как оказалось, в течение шести лет в Калифорнии была засуха, практически не было дождей, и этот штат был вынужден закупать воду из других штатов, чтобы не возникло паники среди населения, и что в связи с этим в Калифорнии существенное ограничение на потребление воды – и что плата за воду стала просто ненормальной. И что многие люди были вынуждены перестать поливать водой свои сады и полисадники, из-за того, что не могли оплатить счета за воду. А тех, у кого не было проблем с деньгами, все равно ограничивали в объемах потребления воды в сутки. И что раз для меня так легко было управлять погодой на уровне подсознания, то почему бы мне не попробовать сознательно вызвать дождь и напоить высохшую за 6 лет землю влагой небес. Это было сказано в полушутливой форме. Думаю, что тогда Джордж не очень-то верил в сказанное мною. Но что сказано, то сказано, и мне нужно было адекватно среагировать. В то время я еще кидался доказывать каждому скептику, что я не верблюд, надеясь, что человек тогда проснется и увидит путь к истине. И еще, для меня всегда было оскорбительно, когда кто-то сомневался в том, что я говорю правду. Когда ты знаешь, что ты не лжешь, а говоришь правду, а кто-то считает тебя или сумасшедшим, или фантазером, но самое страшное – лжецом. Внутри возникает волна возмущения и желание доказать правду. Только сколько бы раз я этого не делал, ничего не менялось. Хотя я и все доказывал. Молодость есть молодость. Только с годами начинаешь понимать, что не надо никому ничего доказывать, а просто делать свое дело, и это будет лучшим доказательством. Ведь я делаю и делал что-то не ради одобрения кого-либо, а потому что так мне подсказывало мое сердце, мой разум и мое понимание. В вопросе Джорджа была и надежда, и сомнение. Да я еще считал необходимым доказывать свою правоту, и поэтому я тут же приступил к действию. И буквально через несколько минут появились тучи, и пошел дождь. Ко времени этого своего действия я уже себе четко представлял, что выжив из воздушных масс воду в одном месте, я осознал проблему в другом, Решив проблему засухи в одном месте, таким образом я создам засуху в другом, и это не решение проблемы. Именно так действуют современные ученые, которые распыляя над воздушными потоками разные катализаторы каплиобразования, вызывают сброс влаги в нужном для них месте, а обезвоженные воздушные потоки двигаются далее уже пустыми. Им нечего сбрасывать над другими территориями. Я считал и такой подход неприемлемым и поэтому для решения проблемы засухи я применил принципиально другие способы. Во-первых, я решил не допустить выпадения осадков над океанскими просторами, а донести влагу до континента и позволить ей росить с собой иссохшуюся землю. Во-вторых, я попробовал запустить синтез воды с первичных материй или как их называют современные ученые – из темной материи. Вполне вероятно, сработали оба метода, так как дождь пошел сразу. А для того, чтобы воздушные массы с сохраненной влагой над океанскими просторами смогли сбросить свою воду над сушей, потребовалось бы время, пока эти воздушные потоки смогли бы донести эту влагу до той самой суши. А так как дождь начался практически сразу и не сопровождался ураганными шквалами ветра, все говорило о том, что я просто вызвал синтез воды на территории штата Калифорния. Ведь даже для ураганов и суперураганов, несущихся со скоростью более 200 км в час, Требуется время для того, чтобы пронестись над тысячами километрами водных просторов и сбросить свой живительный груз над сушей. Когда через несколько минут после моего действия начал накрапывать дождик, Джордж полушутя заметил. «Это все, что ты можешь?» К нему присоединилась и Светлана, и я, немного обидевшись на них за это, добавил жару. В результате чего дождь уже пошел весьма приличный, и с неба стали падать большие капли. Их становилось все больше и больше, и вот... Уже с небес полилась вода, как во время хорошего ливня. Подтрунивания после этого прекратились, но мне все-таки не следовало реагировать на подтрунивания Джорджа и Светланы, ведь я работал над тем, чтобы прекратить засуху по всей Калифорнии, и это получилось. Дожди пошли везде, а не только в Сан-Франциско. Но так как я поддался на подтрунивания и усилил дождь в Сан-Франциско, то усиление дождя сработало везде и там, где был сильный дождь, стал ливень, а где был ливень, возник маленький потоп. В результате на юге Калифорнии в Лос-Анджелесе, к примеру, пострадало много домов, потому что от такого количества влаги земля раскисла и многие дома, расположенные на склонах холмов, просто-напросто стали сползать со своих мест, со всеми вытекающими из этого последствиями. С тех пор до самого моего отъезда из США в Калифорнии, да и не только, больше не было проблем с водой. Власти штата в течение всего этого времени ни разу не закупали воду на стороне, а это миллиарды долларов. Резервуары всегда были полны воды, дожди шли не только во время зимнего периода, как это было всегда до нашего приезда в США, но и в течение всего года, что немедленно сказалось на природе. Все зеленело не только в сезон дождей, а почти круглый год ограничение на потребление воды было снято и так далее. Кто-то может сказать, что все это в лучшем случае случайное совпадение, но после моего отъезда из США в Калифорнии, да и не только, вновь засуха, и засуха с каждым годом охватывает все больше и больше территорий. Но это, конечно, тоже совпадение, в связи с этой ситуацией так и просятся под перо, хотя в данном случае роль пера исполняет клавиатуру компьютера один анекдот. К психиатру приходит мужчина и сообщает ему о том, что он, будучи пьяным в стельку, упал со своего балкона, который находится на девятом этаже, и ничего себе даже не сломал. Доктор его внимательно выслушал и сказал, что это простая случайность. Через некоторое время приходит к нему тот же человек и сообщает, что вновь напившись как сапожник, он свалился со своего балкона и опять ничего себе не сломал. На что ему психиатр вновь отвечает, это тоже случайность. Спустя какое-то время тот же самый человек появляется у того же врача и говорит, что напившись до чертиков, он отправился в полет со своего балкона на девятом этаже и вновь ничего себе не сломал. На что ему психиатр заявляет «А это уже, голубчик, закономерность». То, что мне приходилось делать и то, что я продолжаю делать, очень часто лежит за пределами понимания большинства людей. Но при этом происходят реальные вещи, которые может пощупать любой человек – вне зависимости от того, понимает ли этот человек, как это произошло. Но если смотреть в суть явлений, то подавляющее число людей не понимают даже принципа, на основании которого работает тот же телевизор. Но тем не менее, они не отрицают его существование. И это можно сказать практически обо всем. А если покопаться более глубоко, то окажется, что и те, кто говорит, что они понимают принцип работы все того же телевизора, на деле знают лишь немного больше незнающих, Зная только на чисто практическом уровне, полученном в результате проб и ошибок, а не в результате понимания природы происходящих там процессов. И что самое странное, такая ситуация устраивает практически всех. В случае моих действий многих не устраивает только одно, что я, человек, силой своей мысли и на основании своих знаний делаю то, что не под силу всей технологической цивилизации, и никогда не будет ей под силу. Но ведь то, что я делаю, более чем реально, и что самое главное, приносит всем реальную пользу и сейчас, без каких-либо условий и требований, а не после смерти, как обещают большинство мировых религий. До чего же социальные паразиты деформировали своей системой сознания людей? Всей своей пропагандой социальные паразиты довели людей до арабского состояния сознания, согласно которому человек слаб и жалок и перед природой, и перед власть держащими которые правят за благословение богов, и поэтому их власть находится вне критики рабов божьих, и, следовательно, они тоже. Но все боги своим рабам обещают блага только после смерти. Другими словами, очень удобная позиция. Если боги и есть, то они помогают людям только после их смерти, когда им уже ничего не нужно, ведь после смерти человек оказывается в совершенно других условиях точнее его сущность, и воплощается вновь в новом физическом теле, и при этом не помнит ничего о своих прошлых жизнях. Именно это и использует социальные паразиты, создавая религии, согласно которым человек якобы расплачивается в своей жизни за совершенные им реальные или выдуманные грехи. А если таковые не оказываются, то Господь Бог посылает человеку испытания, чтобы проверить крепость его веры в него, и подтверждение правдивости этого человека получает только после смерти. Получается замкнутый круг. Чтобы убедиться в правдивости религии, человек должен умереть, а умерев, человек возвращается в новое физическое тело, ничего не помня о том, что было в предыдущих жизнях. Неправда ли психологически идеально созданное социальное оружие – оружие обмана человека, учитывающее все его слабости? Человеку вешают морковку перед носом, которую он никогда не сможет скушать. Но ему эту морковку скушать очень хочется. И тянется человек этой морковки, и никак скушать не может, а очень хочется. И не понимает человек, что эта морковка – обманка, созданная как раз для того, чтобы человек никогда не смог пойти по тому пути, идя по которому он сможет выйти на уровень творения и сам без помощи богов решать свои проблемы и определять свою судьбу. И что самое главное – нести бремя ответственности на своих собственных плечах, а не перекладывать эту ответственность на иллюзорные плечи богов, которые на протяжении уже многих поколений не продемонстрировали свои возможности и не выполнили тех обещаний, которые от их имени дают социальные паразиты. Именно по этим и целому ряду других причин, о которых я еще напишу позже, сделанное мною человеком, а не богом, замалчивается, хотя власть имущая прекрасно знает, что я сделал и когда. Ведь если об этом узнают рабы Божьи и поймут, кто и зачем пудрил им мозги, кто есть кто на самом деле, то перестанут быть рабами и спросят реальные цепи, а не абстрактные. И тогда избранным придется расстаться со своей избранностью, которой никогда не было. Вот опять меня потянуло философствовать, а надо возвращаться к повествованию. Просто первые месяцы в Америке были не очень веселые, и возвращение в то время невольно настроило меня на философский лад. В подвешенном состоянии прошел весь январь и почти половина февраля, а ситуация оставалась все той же. С собой в Америку я привез и рукопись своей первой книги, которая была еще не окончена. К рукописи я уже выполнил целый ряд иллюстраций, и как-то с подачи Джорджа мы все отправились в офис компании цифровой техники. Сотрудник фирмы объяснил, что они могут перевести мои иллюстрации в цифру, что необходимо для печати, он даже просканировал одну из моих иллюстраций и показал результат. Карандашный рисунок на экране монитора компьютера выглядел лично для меня не очень привлекательно, хотя сам рисунок был вполне приемлемым с моей точки зрения. Просто после сканирования на экране виден разброс графита по всему полю рисунка, и это не украшало, а создавало впечатление грязного рисунка. В таком виде цифровое изображение моего рисунка не понравилось. Когда я выразил служащему компании свое мнение по этому поводу, то он заверил меня, что при необходимости рисунок можно почистить, и даже показал мне, как это делается. Мне результаты подобной чистки не понравились, но тем не менее через Джорджа я задал ему вопрос о том, во сколько обойдется просканировать и почистить порядка 20 рисунков, которые у меня уже были готовы. Он быстро прикинул число рабочих часов и тому подобное и сообщил, что эта работа будет стоить не менее тысяч долларов. Тогда у меня не было денег не то что на это, но и на то, чтобы снять нам квартиру. Но я для себя получил полное представление о возможностях цифровой техники при работе с карандашными рисунками. И то сколько это может стоить и для себя сделал вывод, что чем выбрасывать деньги на ветер, лучше самому купить компьютер и соответствующее оборудование и все это освоить. Но все это были только перспективы на будущее. А пока в моих карманах гулял ветер, и мне это очень не нравилось. В один из дней середины февраля, во время одной из наших вынужденных прогулок со Светланой, мы обсуждали сложившуюся ситуацию, и даже рассматривали возможность возвращения в СССР ни с чем. Но я никогда не проигрывал, и обсудив ситуацию, мы решили, что поднимать руки вверх не в нашем характере, и надо продолжать начатое, только ни на кого не рассчитывая, кроме на самих себя. Мы есть друг у друга и сможем вместе пройти через все трудности. Сказано, сделано. В силу того, что мой английский желал лучшего, точнее, его еще просто не было, я попросил Джорджа найти места, где собираются люди, которые интересуются подобными вещами, если такие места, конечно, есть в Сан-Франциско. Он сказал, что в Сан-Франциско есть все, тем более по подобной тематике». И стал обзванивать разные организации и институты с предложением организовать перед интересующимися людьми мои выступления. Таких мест нашлось несколько, и люди были даже рады такой возможности. Именно в эти дни проходили семинары и встречи с несколькими хилерами, так в штатах называют экстрасенсов. И мое выступление для них было очень даже кстати, о чем они тут же и сообщили Джорджу. Меня такой оборот дело весьма обрадовал, и в назначенное время мы отправились на встречу. В связи с отсутствием у меня знания английского языка, я попросил Джорджа переводить на английский мою речь. И хотя его понимание желало лучшего, но это было гораздо лучше, чем я пытался бы сам что-то сказать. К тому же он уже прошел через мое преобразование мозга и служил живым свидетелем моих слов. Организатор семинара «Женщина, фамилию и имя, которой я не помню» объявила мое имя, и мы вместе с Джорджем предстали в первый раз перед американской аудиторией. В зале было несколько десятков человек, и я начал свое выступление, периодически останавливаясь для того, чтобы Джордж смог перевести сказанное мною. Я говорил о перестройке мозга и о том, какие возможности она дает человеку. Джордж комментировал сказанное мною своим собственным примером, рассказывая, как и что происходило с ним во время моей перестройки и после. Я говорил о возможностях лечения и многое-многое другое. На эту встречу Джордж пригласил своего друга по серфингу Джона Макменоса, который был в то время директором отдела новостей компании CNN Сан-Франциско и района Залива, которого очень сильно заинтересовало сказанное мною. На этой встрече не обошлось без казуса. После меня должен был выступать один американский хиллер, и когда я начал говорить о том, как я перестраиваю мозги и о результатах своего лечения, один из слушателей выскочил и стал возмущаться тем, что он пришел сюда слушать именно его, а не меня. Организатор встречи даже должна была сделать заявление о том, что я являюсь таким же приглашенным, как и другой выступающий, и таким образом поставила точку в этом вопросе. Видно, поклонника другого выступающего возмутило то, что мое выступление вызвало бурный интерес к тому, что я сказал, и после моего выступления его кумиру было нечего делать. А реакция действительно была бурная. Многие люди не только с большим интересом выслушали мое выступление, но и выразили желание пройти курс моего лечения. Большим плюсом было то, что Джордж – американец по рождению, и то, что он рассказал, как я вылечил его мать от неизлечимой болезни. Среди присутствующих был молодой британец по имени Стив, который оказался очень чувствительным к моему воздействию. И после нескольких сеансов моей работы с ним, он был в потрясении и начал делиться своими впечатлениями с другими людьми, и пошла молва. Конечно, это не случилось в один день, но с легкой руки этого человека все сдвинулось с мертвой точки. Его общительность сыграла важную роль в том, что люди узнали о моем присутствии и моих возможностях. Ведь большинство американцев очень даже не любят говорить о своих проблемах, тем более о проблемах со здоровьем. Для них такие вопросы табу. Очень странной нам казалась психология американцев. Они совсем не стесняясь могут говорить даже малознакомым людям о своих интимных делах. Часто переходя на такие детали, что мы со Светланой просто удивлялись такой непосредственности и открытости, но что казалось дел профессиональных и состояния здоровья, то в этих вопросах был практически всегда один ответ, что все просто замечательно. И не потому, что все действительно замечательно, и не потому, что они не хотели волновать и нагружать других своими проблемами, а потому, что проблемы со здоровьем, став достоянием классности, могли угрожать их благосостоянию, карьерному росту и так далее. А для них потерять работу означало потерять свой уровень жизни, а это крах всему. Так что британец Стив, может быть и потому, что он родом из Англии, и его слова не могли повредить ему, своей общительностью помог не сдвинуть все с мертвой точки. И ко мне стали обращаться за помощью коренные американцы, а не русскоговорящие иммигранты из СССР, продавляющее большинство из которых были иудеями, которые рвались на свою историческую родину, но странным образом оказались в США. Именно такое было окружение Веры Ивановны, и я уже имел возможность убедиться в их подходе на собственном опыте. Так что практически с самого начала пребывания в США у меня не было желания иметь какие-либо дела с бывшими жителями Советского Союза. По крайней мере, ни один из них ни разу не выполнил то, что обещал или должен был сделать. Так или иначе, лед тронулся, и это было большим облегчением для меня. Примерно в это время я получил первый чек из офиса мистера Харрисона – я впервые в жизни держал в своих руках чек, выписанный на мое имя, и это меня очень радовало. Но сумма, обозначенная на чеке, меня весьма сильно удивила. Я вел записи приема своих пациентов и знал, сколько они платят за сеанс, и поэтому сумма, обозначенная на чеке, меня удивила. Видно, мистер Харрисон решил оплатить все свои расходы по офису из этих денег, так как у него самого посетителей практически не было. По крайней мере, из того, что я видел своими собственными глазами, а все расходы по офису капают каждый день. Зарплата секретарю, оплата аренды офиса, электричество, телефоны и так далее. И после всего он еще от остатка отсчитал 25% в свою пользу. Весьма любопытная математика, но для меня она не была тайной за семью печатями, на что, наверное, рассчитывал мистер Харрисон. Конечно, я был рад тому, что наконец-то я получил чек с задержкой почти на месяц, но такой бизнес-подход мистера Харрисона меня не устраивал. О чем я при первой же возможности сообщил ему лично, конечно, через Джорджа. За весь свой офис он платил 1500 долларов в месяц, а я только несколько дней в неделю использовал самую маленькую комнату его офиса в течение двух-трех часов в день. И тем не менее я предложил ему платить каждый месяц по 2500 долларов за оказываемые мне офисные услуги, на что он ответил отказом. Он продолжал настаивать на своих условиях, которые для меня были абсурдными, о чем я ему и сообщил. Но на некоторое время мне еще пришлось смириться с таким положением, так как у меня не было места для приема пациентов. А в доме у Джорджа и без пациентов нас терпели с трудом, что мы со Светланой чувствовали достаточно сильно, хотя внешне все выглядело достойно. И вот наконец я держу в руках свой первый чек, и казалось бы, выход уже есть. Но, к сожалению, оказалось, что еще не все приключения пройдены. Мистер Харрисон сообщил, что можно будет класть деньги в банк только на следующий день, когда фонды станут доступными для оплаты. На следующий день мы все отправились в мой банк, Банков Америка, и при помощи Джорджа я заполнил соответствующие формы и внес этот чек на свой счет. Мне выдали квитанцию о внесении денег на мой счет, в которой говорилось, что 90% суммы станут доступны для пользования только через две недели. Такого я не ожидал, и это меня сильно удивило. Но для новых клиентов банка существовали такие правила, а мне тогда никто не сообщил о том, что я мог снять всю сумму, если бы пришел с этим чеком в тот банк, название которого было написано на чеке. Но даже в этом случае кассир банка должен позвонить человеку, выписавшему этот чек, и получить подтверждение от него о том, на кого этот чек был выписан и на какую сумму. Без такого подтверждения мне бы деньги никто не выдал, несмотря на то, что чек был выписан на мое имя, и я имел паспорт, подтверждающий мою личность. Все эти меры предосторожности делались и делаются работниками банков по одной простой причине. Очень много поддельных чеков, о которых ничего не знают владельцы чековых книжек. А если клиент банка докажет, что чек он не выписывал и его подпись поддельна, то банк будет должен возместить всю сумму, которую обманом похитили у клиента. Конечно, все это я выяснил несколько позднее, но тогда для меня все это было новой в диковинку. И к тому же после того, как я уже отдал этот чек работнику банка и его провели через банковскую процедуру, все равно ничего изменить уже было невозможно. Так что нужно было ждать еще две недели до тех пор, пока я получил возможность воспользоваться этими деньгами. Вообще нам, бывшим жителям Советского Союза, все банковские дела были совершенно незнакомы и непонятны, и приходилось все это осваивать по ходу дела. Я помню, как где-то недели через две после нашего приезда в США Джордж предложил мне открыть счет в банке. Мы тогда поехали с ним в отделение банка, которое было ближе всего к его дому. Для меня все это было как-то необычно и непривычно. Отделение банка, в котором я в первый раз в своей жизни открыл счет, находилось, а может и находится на том же месте и сейчас, на углу улиц Ирвинг и 9-я авеню города Сан-Франциско. Джур заполнил нужные формы, сделали копию с моего паспорта, в анкете он указал свой адрес и мне начали объяснять правила пользования счетом и чековой книжкой. Конечно, я с умным видом кивал головой, хотя ничего не понимал из того, что мне говорили. Потом я подробно расспросил об этих правилах Джорджа, и он мне все объяснил уже по-русски. В отделении банка мне выдали временную чековую книжку и сказали, что чековые книжки с моим именем и банковскую карточку я получу в течение двух недель, что и произошло. Необходимость в открытии в банке счета была вызвана тем, что американцы мало пользуются наличными. Мне не раз потом приходилось наблюдать, как американцы в магазинах выписывали чеки даже на несколько долларов. В России и сейчас в банках не используются чеки. С одной стороны, чековая система очень удобна. Ты выписываешь чек на нужную сумму, делаешь копию этого чека и прикрепляешь к счету, который оплачиваешь. И у тебя все четко и понятно, куда, сколько и когда ты заплатил денег. Все прозрачно. Для своей собственной отчетности это оптимальный вариант. Все свои счета оплачиваешь по почте, в конверт кладешь счет, предъявленный к оплате, свой чек на указанную сумму и все. Не надо никуда ехать, стоять в очереди и тому подобное. Действительно очень удобно. Но как и у всего, есть у этого и обратная сторона медали. Государственные учреждения получают возможность через это полностью контролировать жизнь человека, требуя отчета у своих граждан, куда и как они потратили свои деньги. В каждой чековой книжке по 20 чеков дизайна, которые ты сам выбираешь из предложенных вариантов. Ты только вписываешь свой чек имя человека или название компании, сумму выплаты, ставишь свою подпись и все, дело сделано. Твой банк, получив твой такой чек, снимает с твоего счета указанную тобою сумму и переводит ее на указанный счет, предъявившего твой чек к оплате. Все просто, удобно и быстро, только надо не забывать ввести учет тому, сколько на твоем счете денег. Если ты просчитаешься в своих расчетах или что-нибудь забудешь внести в свои записи, выписанный тобой чек не будет оплачен, даже если у тебя не будет хватать нескольких долларов до миллиона. Если, конечно, твой банк не позволяет тебе на определенную сумму превысить твой текущий баланс, но и в этом случае ты должен довольно быстро погасить свою задолженность перед банком. Мой банк, Банков Америка, такой услуги не имел, так что приходилось быть очень точным при выписывании чеков. По закону, если ты выписал необоснованный чек, то за это можно угодить в тюрьму и на довольно-таки длительный срок, так как это квалифицируется как финансовое преступление. Вот такие вот пироги. Конечно же чеки выписывались мною на английском языке, и вначале я всегда носил с собой шпаргалку с правильным правописанием цифр на английском языке. Так что когда нужно было выписать чек, я доставал свою чековую книжку, из нее свою шпаргалку и приступал к этому ритуалу. В первых числах марта я наконец-то получил возможность использовать свои собственные средства, и первое, что было сделано, первый чек, который я выписал, был чек за съем квартиры. В силу того, что средств было не так уж и много, мы сняли у семьи Арбелян так называемую студию, которая по размерам сопоставима с хорошо всем знакомой однокомнатной хрущевкой. Отличие было только в том, что кухня, снятая нами квартира, была меньше, чем у все той же хрущевки. От кухонной плиты до окна было около полуметра расстояния, так что все остальное желающие могут представить себе сами. Я спросил у Джорджа о том, сколько будет стоить такая квартира, и он мне назвал сумму. Я тут же выписал ему чек на 750 долларов и попросил его об оказании еще одной услуги. Мы все вместе поехали в мебельный магазин, и я купил там диван, стеклянный стол с шестью стульями, мы также приобрели постельное белье и посуду на двоих. Холодильник был при квартире, так же как и убирающаяся в стену кровать. Мы купили маленький телевизор, видеомагнитофон и телефон, и попросили осуществить доставку на дом, как можно скорее, что и было любезно сделано. Джордж связался с телефонной компанией и договорился о подключении телефонов, и уже на следующий день к вечеру мы перебрались на свою квартиру, забрасывая скромные пожитки и впервые за все это время смогли немного расслабиться. На все это обзаведение хозяйством я потратил почти все имеющиеся у меня деньги, но свобода того стоила. Немного позже я узнал, что плату за квартиру с меня взяли по максимуму. Точно такие же квартиры сдавались американцам по 650 долларов в месяц, ровно на 100 долларов меньше, чем заплатил я. Это было, конечно, неприятным открытием для нас, но единственным плюсом в этой ситуации было то, что Джордж не потребовал с меня плату первого и последнего месяца проживания. И еще определенный залог, как это обычно делается в Америке при снятии квартиры. Так что на один минус пришелся и один плюс. И этот факт позволил мне так сильно расстраиваться по поводу такого не совсем красивого, мягко говоря, поступка Джорджа. У него была одна странность. Все, что не было связано с деньгами, он был готов делать и делать от души. Но как только что-то касалось денег, тут показывался совсем другой человек, который видел только свою выгоду. И такое наблюдалось не только у него. Только в отличие от многих других, он, если это не было связано с деньгами, всегда помогал, чего нельзя было сказать обо всех остальных. Когда мы переехали на свою квартиру, я еще раз поднял вопрос с мистером Харрисоном о моем предложении оплаты его офисных услуг, и он вновь стоял на своей позиции. И тогда я отказался от этих его услуг, решил принимать своих пациентов на своей квартире». Светлана полностью поддержала это мое предложение, хотя для нее это обернулось серьезным испытанием. На этом пока все, продолжение следует, подписывайтесь на наш канал, всего доброго.